Всем привет! С Вами Ирина Фатхулина. Я занимаюсь рукоделием много лет. И за это время попробовала себя, если не во всех видах рукоделия, то очень во многих. Мне нравится в своих изделиях сочетать различные техники. В своих следующих мастер-классах я буду делиться с Вами своими идеями и опытом. Но все по порядку. Сегодня я хочу познакомить Вас с тем, как сделать вот такой сладкий букет тюльпанов из фоамирана. Сладкий он потому, что внутри каждого тюльпана находится конфетка. Давайте начнем. Для того, чтобы изготовить наш сладкий букет тюльпанов, нам потребуется. Четыре вида фамирана. у меня. Это четыре цвета. Белый, персиковый, розовый и желтый. Вы берете те цвета, которые вам нравятся. Вот такая лента, которую я купила в флористическом магазине. Из него мы будем делать лепестки, листики для наших тюльпанов. Краска акриловая, кисточка щетина, шпажки деревянные, тейп-лента, конфеты, ножницы, двусторонний скотч, канцелярский нож, клеевой пистолет, утюг. Я буду пользоваться вот таким молдом для того, чтобы отпечатать текстуру лепестков. Если молда у вас нет, ничего страшного. Я покажу, как обойтись и без него. Берем полоску фомирана шириной семь сантиметров. Из нее я нарезаю квадратики шириной четыре с половиной сантиметра. Раз, два, три. 5, 6. Для каждого... Вот у меня как раз еще один. Для каждого тюльпана нам понадобится для одного тюльпана 6 лепестков. Отрезаем либо ножницами, либо мне удобно. Так, по линеечке 1, 2, 3, 4. 6. Теперь каждый прямоугольничек берем и вырезаем из него лепесток. Делаем ножку, ножку, донышко и сверху закругляем краешек. Делаем вот такие лепесточки. Итак, у меня готово 6 лепестков. Если хотите, можете оставить их такого цвета. Но мне больше нравится их немножечко тонировать и придавать им больше естественности. Для этого я беру акриловые краски, щетинистую щетку, кисточку. И наношу в легкие. их сторон, такие штришки небольшие, и так будут выглядеть наши красим все лепестки вот такие лепестки у нас получились но это еще их не окончательный вариант мы хотим сделать их больше похожими на настоящие поэтому прислоняем их к утюгу и я буду пользоваться вот таким молдом для того чтобы ребрышки отпечатались если такого молда нет ничего страшного они и так будут очень красивые вот он у меня скручивается, он становится мягеньким. Я его отпечатываю здесь и пальчиками растягиваю. Он немножко сжался от тепла. Я придаю ему нужную форму. И заодно серединку немножечко мы так раздвигаем, чтобы конфетка у нас туда поместилась. Получается вот такой лепесточек. Так мы готовим все наши лепестки. Вот этот лепесток я сейчас делаю без использования молда, и вы увидите, что особенные разницы. Вот лепесточек у меня скрутился. Вы его на ладошку кладете, и пальчиком вот так нажимаем. И потом ручками придаем ему нужную нам форму. Вот так. Он не отличается ни тем, ничем от тех лепестков, которые я делала с молдом. Теперь готовим нашу конфетку. Для этого берем двусторонний скотч, зубочистку, э, деревянную шпажку, отрезаем полосочку скотча, по диагонали кладем на двусторонний скотч и наматываем скотч на шпажку у нас получается такой клеевой край затем берем конфетку и так же как она была закручена кладем на серединку под конфетку нашу шпажку клейкую и заворачиваем конфетку как было вот она у нас держится чтобы она совсем никуда не сбежала я фиксирую ее тейп -лентой. Немножко вот так. Далее начинаем собирать наш бутон. У нас будет первый круг три лепестка и второй круг тоже три лепестка. Если хотите, вот этот хвостик можно убрать, тогда у вас просто будет кругленькая конфетка. Его можно также скотчем склеить, его не будет видно. Но тогда будет неудобно есть эту конфетку. А так у вас будет как тычиночка, она в середине находиться, вы просто раскручиваете потом и кушаете конфетку. Так, для того, чтобы нам зафиксировать, вот я примерила, берем клеевой пистолет, он у нас разогрелся уже, намазываем краешек и подклеиваем его под конфетку. лишнее убираем следующий лепесток следующий лепесток закрывает половинку предыдущего примерили намазали приклеили третий лепесточек у нас закрывает первый ряд, смотрите чтобы лепестки были на одном уровне, чтобы цветочек был аккуратненький, приклеили, можно подклеить краешки, мне не нравятся очень сильно открытые кульпаны, краешек капельку клея и зафиксировали Он у нас уже такой получается теперь второй ряд лепестков у нас между предыдущими двумя то есть вот два лепесточка и мы между ними накладываем лепесток второго ряда примерили намазали зафиксировали подержали немножечко чтобы клей подстыл следующий лепесток примерили так. и последний лепесточек у нас остается видите все очень просто и вообще все гениально и просто вот такой у нас получается бутончик как настоящий тюльпанчик так теперь мы берем тейп ленту и начинаем от самого основания чтобы закрыть все наши стыки ровненько натягиваете ленту и закрываете Весь стебелек. Все. Таким образом делаем... Я буду делать 9 цветочков. Вы делаете столько, сколько вам хочется. Тех цветов, которые вы хотите. Есть другие способы тонирования лепестков и вообще фомирана О них я расскажу вам в следующих занятиях делаем цветочки теперь берем нашу ленту из которой мы собирались делать листочки отмеряем какой вы хотите листочек ну, вот, вот такой у меня будет на каждый цветок я беру да. два листочка ножницами отрезаем и формируем листочек здесь остренький краешек снизу немножечко с небольшой ножкой тоже длинненький такой итак мы вырезали два листочка и теперь фиксируем их к нашему тульпанчику держим и этой лентой за краешек прикручиваем немножечко зафиксировали и второй чуть пониже можно вот на таком уровне и фиксируем также три лентой вот такой тюльпан у нас получается с листочками Делаем столько таких цветочков, сколько вы хотите. В моем букете их будет 9. Вот такой сладкий букет тюльпанов у меня получился. Согласитесь, он выглядит очень радостно по-весеннему. Поскольку фомиран не боится прикосновений, то вы легко можете достать конфетку. Для этого нужно всего лишь раздвинуть лепестки и развернуть фантик. Такой букетик станет прекрасным подарком по любому поводу. Как его преподнести, вам подскажет ваша фантазия. Можете просто упаковать красивую бумагу и перевязать ленточкой. А можете уложить в корзинку, воткнув в основу из пенопласта, например. Из фома можно делать много разных цветов и подарков. Об этом я буду рассказывать вам в следующих мастер-классах. Подписывайтесь на мой канал, и тогда вы не пропустите новых уроков. С вами была Ирина Фатхулина. До новых встреч!